Парни, возьмите меня с тобой. Парни, парни, не уходите, не уходите. Опять вот они ушли. Все интересно, проходит мимо меня. Здравствуйте, это ТСХ. Ай-Титан. Yeah! Вообще такие лыжи с такой геометрией. Как-то я не знаю, наверное, должны быть какие-то универсальности. У них должна быть. Что-то должно быть у них как-то вот. Как-то не знаю, что. Но я не понимаю вообще, зачем такие лыжи вообще нужны. Вот Какой у них смысл, мне не ясно совсем, потому что никакой универсальности в них нет. Это чистый карф. Такой вот просто карф, при том карф для каких-то идеальных условий, для средней крутизны склона. Потому что на крутом склоне они не хотят держаться за жесткое покрытие. И при этой нагрузке они продавливаются, и приходится их... Наоборот, разгружают, чтобы они не соскакивали, потому что кантами они держаться не хотят И вот эта ширина, конечно, однозначно дает минус торсионной жесткости и на льду вообще они как бы держать не желают Хотя и по росту они мне подходят, и по всему они мне подходят Единственное место, где они нормально отработали, то нормально Это так, условно, это такой мягко-рыхлый склон, достаточно пологий и когда они шли в свой радиус поворота, я не смотрел бирку, но я думаю, что метров 14 у них радиус Вот в этот метров 14, может быть, чуть поуже, потому что для стабильности их надо пригружать побольше Они, да, достаточно неплохо работают, где-то в конце на выходе совсем, когда отпускаешь, они выплевывают на отдачу На скорости в поворот заходят хорошо но не подразумевает никакого вообще с ними заигрывания никакого, никаких манипуляций то есть их надо четко вести и контролировать каждое движение ты то как только ты чуть-чуть их отпускаешь они куда-то соскакивают и теряют тему то есть их надо постоянно придавливать вот очень контролировать четко разгрузку на выходе из поворота поджимая ноги под себя и так чтобы они не отпрыгнули никуда не скакнули ну, это, это, в принципе, свойство всех такого рода геометрических лыж, таких форменных. Такая некая потеря стабильности на разгрузке. Но лыжи, честно скажу, мне не оставили позитива ничем. Мне пришлось контролировать их, бороться с ними. При попадении в какие-то, вот там, на подъездах, там, к склону, там, на отъездах от склона. Попадение каких-то участков, там, лезяных, рыхлых, мягких. Это просто тихий кошмар. И никакой универсальности в них нет, они жесткие, они проваливаются, вообще просто проваливаются и все. Ну, как бы, вот вообще никак и ничто. То есть, слышат, чисто для склона, при том, как бы, такие, бля, надо следить, надо контролировать, и никакого драйва, такого, как обещано, в них нет. Есть, ну, вот и все, в принципе, отстой и все. Пойду возьму следующий, подписываюсь на канал, на сайте вопросы. Пока.